Здравствуйте, с вами Елена Крицкая. Я открыла свой канал, посвященный красоте и здоровью. Теме здоровья я уже уделила много внимания и выложила несколько роликов за своими рецептами здорового питания. А теперь хочу обратиться к теме красоты, а в частности рассказать о любимом мной парфюмере. Мне довелось бывать в Красе, который называется парфюмерной столицей мира где я приобрела свой опыт. И этим опытом хочу поделиться с вами. Дело в том, что я не различаю дорогие или низшие, элитные или марковые духи, так как считаю, что все духи делятся на плохие и хорошие, вне зависимости от их цены и позиции на рынке. И для меня хорошими духами являются только французские духи, произведенные в Грасе. О них я и буду рассказывать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Я думаю, всем будет интересно. С вами была Елена Грицкая. Здоровья вам и благополучия!